Всем привет! Меня зовут Юлия, я одна из авторов курса инфобизнес с нуля. Я извиняюсь за такой свой немного растрепанный вид. Просто сейчас я нахожусь в данный момент в Арабских Эмиратах, в частности в Эмирате Фуджейра. Вы не поверите, здесь сейчас половина восьмого утра, на температура воздуха уже 38-39 градусов. Это на самом деле жарко. Я вам сейчас покажу свой отель, на самом деле это очень красивое место, у нас вот есть здесь горы рядом, а есть, ну, собственно, соседний отель, вот, у нас очень много зелени, это самый зеленый Эмират, очень красиво. Я не буду сейчас рекламировать вам отель, я просто скажу, что, ребят, посетите Фуджейро, это на самом деле очень замечательное место. Ну, через пару дней я отправляюсь в Дубай для встречи со своим напарником Дмитрием, для того, чтобы уже завершить, наконец-то, работу над нашим курсом. Насколько я знаю, Дмитрий на данный момент уже закончил записывать для вас очень подробные видеоуроки о том, как создать инфопродукт, как вывести его на рынок, как его рекламировать. На самом деле человек с очень большим опытом, у него есть несколько своих бизнесов успешных, ну, об этом как бы, он расскажет вам сам, я могу сказать, что... После просмотра нашего видеокурса, ну и, конечно, не только просмотра, но и действия с вашей стороны, вы сможете со стопроцентной вероятностью уйти с работы на дядю и начать собственный инфобизнес. При этом неважно, абсолютно не важно, сколько вам лет, сколько вы до этого зарабатывали, какой у вас опыт работы, есть ли он вообще. Мы просто хотим предоставить вам возможность работать не напрягаясь и просто жить в свое удовольствие, посещать места, которые вы хотите, вести бизнес достаточно легко. Ну вот, пока это все, на этом я с вами прощаюсь. Ну, собственно, конечно же, до новых встреч.